Да, вы видите, что здесь царит большая разруха. На самом деле это очень приятные новости, потому что МВИУ обновляется к новому учебному году. А мы сейчас находимся в состоянии большой реконструкции наших основных помещений. Я очень надеюсь, что к первому сентября наши ребята придут в обновленный колледж. Они узнают его, поскольку пространство будет современным, молодежным, актуальным, и это должно обязательно порадовать и студентов, и преподавателей. В этом году у нас появится 6 новых аудиторий. У нас будет большой конференц-центр, который состоит из конференц-зала, аудиторий и пространства для кавокинга. А у нас обновится преподавательская, ну и сам самое главное, что у нас добавится еще один современный компьютерный класс на 25 посадочных мест, где наши дорогие дизайнеры, программисты, рекламисты смогут работать в комфортных условиях на современной технике.